Доброе утро, друзья. Смотрите, даритка камеру видит, а завещал бы тянет. У нас черепаха спячку никак не хочет впасть. пасти. Тигра сейчас играл, хотела на камеру заснять. Он убежал куда-то у нас. Да. Мы проснулись рано. Ну, уже 6.33. 5.30 проснулся сегодня. Старинно. тигруля. Смотрите, что зажигает. черепаха то у нас не черепаха, а скоро как это будет бегать. Егор. Егор. Да. Ой, ты ежик маленький. Кс -кс, тигруля. Кс -кс, тигра. Кс -кс -кс. Ой, такой прям со своим характером он, да? Тигра, тигра. Кс -кс. Все пока спят. Мы с Даринкой только с ума отходим, да? Сидим, новости смотрим. Вот он у нас. Ага, он на черепаху переворачивает. Потом та лежит, лежит лапами кверху и крутится, не может развернуться. Смотри, у тебя вон бегает кто. Ты смотри, кто у тебя пришел-то, друган той. Он тоже, кстати, мальчик. Один раз Андрей все время шутит надо мной. Девчонки, вон бумажек накидали. У тебя, говорит, черепаху кушает, тигра. Говорит, я чуть не выпала. Лапа, говорит, съел уже. Лапу съел, говорит. Смотрите, что делает. Ага. Крутится, вертится, тигру да? И все, теперь своей не знает он. Ага, черепаха остановилась. Вот так развернет он ее. Она потом так лежит, как это, и крутится барабан. Так-то это мальчик. Смотрите, что делает лапами. Прячет, хоп. Ты лапы-то выдришь. Нельзя. Это моя черепаха любимая. Ты что творишь? это черепаха у нас э с боней наверное, в одно время жить начала. Ой, тут же съешь лапой поднимает, потом разворачивает, да? Господи! Нет, я тебе не дам. Иди, не мучи мою черепашку. А ты че вылез? Ты ты че вылез? Глаза спят и бежит куда-то глазами закрытыми. Это у него сейчас надо наверное огурчик накрошить ему, дать что-нибудь покушать. Нет, наверное кушать ты не будет. Не знаю, фиг его знает. Надо дать. Ну, ты мой хороший мальчик. Не надо тебе Все, Все, я ж пошутила. Хватит, иди. Я же на камеру только заснять хотела, как ты играешь. А так не даю. Я ему играть, черепашки наши. Она кусает. Сейчас комнату уберу я его. Часанулся, две бегают. Часанул, часанул. Беги, беги. Куда-нибудь. Иди. Тигр. У него волосы распросят. Зачем побежал? Тигруля. Кс -кс -кс -кс. Всем доброе утро. Пришла кормить хозяйство. Смотрите, у нас какая погода замурчательная. Минус 15 сегодня, наверное. Если не больше. Ну, вот. такую погоду я очень люблю, так как ни ветра ничего, солнце. О, да, да, да, да, да, да, да. Вот почему я ей не хочу давать пашу, так как она замерзает, курочек вот так и, и буду давать только тюрьму. зерно. Ой, да что вы разорали? Так, с чего начнем? Детоньки, детоньки мои. Только пороселку говорить. Сейчас всем дам. Всем дам, всех накормлю. Успокойлись. Тишина в студии. Тишина в студии. Замурчательно кушаем, кушаем. кричишь, а? Как громко кричишь? Все замерзло. Вам тоже только... верно давать. Так, чуть приоткрою, все равно. Все Бусей выпустим. Обязательно. Пусть побегают. Выходим, выходим. Ой, не Они зерно даже не доели Я их перекричать не могу. Маняшка, давай водичку попьем, я тебя подаю. Ты-то чего разорался? Сейчас. Сейчас дам, дам, всем дам, всех накормлю, да, маленькая. Так. Надо посмотреть кашу. Ну так, в принципе, замерзло же, конечно. Так погода такая. Как все неудобно. Маняш! Мань, мань, маня! Так, это пускай оттает чуток. Маня! Там Дашу напою. Юса, мань, мань, мань. Маняш, давай даиться будем. Иди. Маня, Юса. Давай, зерно дам тебе. Ящик. Этот. Ящими дам, да. Ну иди, иди. Хрюнь. Хрюню надо кормить еще. Эй, это по оставил. оставим. Вася не знаю, где. Зерно давай, ешь. Вот так ну чтобы она прогрелась надо да еще горячее буду таскать так как замерзший сильно Ну так вроде ничего ну что друзья пришлось залезть и мне на сеновал по-любому а, так как мне надо сено сюда я вот перекидываю и... А Диму каждый раз прошу, он не по-моему делает. А мне надо, чтобы по-моему было. И сейчас буду я ее перекидывать. Камеру пока сюда э, воткну. Как говорится, бойся не бойся, но ну, надо делать. Так, и, друзья, вы согласны со мной? Ой. Ну ладно, сейчас как-нибудь поставим. И. Вот так закрепим и пониже опустим О, не, не ставится не крепится ну отлично вообще классно и вот кое-как забралась сюда я знаете что я высоты боюсь и чё? придется лазить куда деваться тут кормить надо ответственность на нас большая так как-никак и как я ее её... вот сюда маленький бутин и потом Даша вот так вот Сюда. А так ничего страшного и нет. Главное спускаться, спускаться здесь не так высоко, ну, вроде ничего, нормулька. Вот наша кожа. А то, а то Диму, Диму вечно просить, я ему говорю. Дима, Дима, спустил, Ладно, ладно, он мне что то накинет, а чего мне что-то? Ну надо немножко, а немножко, а не мало. Вот сейчас, маленький дядьки, скину сразу, сейчас сто раз. Не спускать. Ну вот, в принципе, по нам хватит. На дня два, то есть три, а может больше. Вот. Фу, фу, плюги то пылюги-то, господи. Ну вот, теперь на себя так положим, чтобы видно не было. Ага. Все, нормально, только спуститься осталось и кое-как, как-нибудь... Ой, дверь-то открыть, открыл, надо ведь и закрыть ее. Боже ж ты мой, как же я боюсь высоты.